И будем говорить сегодня о 15-й стратегеме, которая звучит так: вынудить тигра покинуть гору. То есть тигру на горе очень хорошо, а всем остальным плохо, что ему на горе хорошо. То есть надо или силой, а лучше хитростью заставить тигра покинуть эту гору, на которой будет хорошо другим. Ну, то, что вот сейчас. Делает Китай с Россией, да, то есть сделать какие-то необдуманные шаги, чтобы потерять определенные преимущества. Может быть, свою землю, может быть, какие-то другие преимущества и так далее. Ну, суть стратегемы такая, что дождись срока, когда противник устанет, использует когда-нибудь для того, чтобы заманить. Используя кого-нибудь для того, чтобы Заманить его в ловушку И вот Описывается, что Сунзы Говорил, ну действительно Писал Что нападать на самые неприступные Крепости, это плохая стратегия Стратегия сделать что-то иное Чтобы эту крепость Сдали сами, чтобы либо покинули Эту крепость, либо Как-то исключить Эту крепость из из войны, да? Смысл стратегемы Уйдешь, будут препятствия. Придешь, вернешься к истине. Вот как это звучит. И иллюстрация такая. В древности в конце правления династии Хань восстали племена Тян, тян обитавшие на западных границах империи. Местный правитель по имени Юй Сюй. Пытался усмирить Тянов, но те раз за разом наносили поражение его войскам. Юй-Сюй с тремя тысячами воинов был вынужден отойти в ущелье. Там он приказал устроить укрепленный лагерь. Тем временем десятитысячное войско Тянов перекрыло все входы из ущелья. Оказавшись в безвыходном положении, Юй-Сюй применил военную хитрость. Он приказал своим воинам кричать «О, воины Тянов!» Мы отправили к императору Гонцов с просьбой о помощи, как только подойдет подкрепление, мы будем с вами сражаться. Тяны поверили этим угрозам и решили, не дожидаясь прихода ханских войск, заняться грабежом соседних долин. Когда Юсю увидел, что Тяны отходит, он э, тотчас бросился в погоню, при этом на... Привалах. Он каждый раз приказывал увеличить количество костри. Стианы решили, что юй -Суй постоянно получает подкрепление. И решили спешно вернуть свои исконные места обитания. Узнав от разведчика Стианы в беспорядке отступают. юй -Суй допал на Сианов и разгромил их голову. Да, ну, в общем, все понятно. Да? А, главная ошибка из цианов, когда этот юй -Суй, а, стал кричать, что послал гонцов... За помощью к императору. Можно было в это поверить, можно не поверить, но, главное, нужно было его атаковать, когда у вас было преимущество. Они проспали свое преимущество, свое счастье, да и позарились на какой-то грабеж. В результате потеряли все. И это очень так поучительно, очень поучительно. Вот. Когда леоп... тигр или леопард покидает свое логово и приближается к людям, он становится добычей людей. Пока же тигр или леопард остаются в своем логове, он сохраняет свою силу. Вот такая идея. То есть, идея какая? Заставить тигра, то есть, твоего врага, твоего противника, которого ты хочешь нахлобучить, заставить совершить вынужденный ход. Ну, в шахматах называется джуксванг, да? То есть, тот вынужденный ход, который ухудшает его положение. Понимаете? И вынужденный ход, как вот с этими цанами, да, в случае, он может казаться вынужденным. Он может казаться, возможно, еще десяток других ходов. Но для человека кажется, что это единственный вынужденный ход. Потому что это не шахматы. Жизнь это не шахматы. Это в шахматах, да, вот такая комбинация. Все, цук все. Любой ход, который ты делаешь, ухудшает твое положение. В жизни совсем иначе. Поэтому и существуют другие стратегии. Поэтому и надо думать. Помните, как Наполеона Загнали на старую смоленскую дорогу И он по старой смоленской дороге По которой пришел, отступал И в результате В результате получил то, что получил Потерял армию, проиграл войну Проиграл войну Только из-за того, что Его заставили Делать вынужденные ходы А был ли этот Ход так сказать, единственным. Конечно, нет. Конечно, нет. Даже Наполеон а, потом говорил о том, что это не был единственный ход. Но тогда, может быть, он показался единственным. Тогда а, очень сильно он удивился, придя в Москву и не получив предложения о переговорах. Он захватил Москву, казалось, должны принести пакет там, от царя Александра Первого с предложением заключить мир на каких-то условиях. А там ничего этого не было. Потому что Россия очень большая. И потому что прекрасно знали, что можно э, запустить его именно по старой Смоленской дороге. Поэтому, когда э, вас вынуждают делать какой-то ход... Подумайте, надо делать этот ход или не надо. Может быть сделать совсем другой ход. Абсолютно неожиданный, как мы уже разбирали в предыдущих стратегемах. Может быть, э, как говорится, с тыла зайти, в хвост зайти. Да? Такая значит стратегема сегодня нами рассматривалась. Еще раз упоминаю, как она называется. Стратегема 15. Вынудить тигра покинуть гору. То есть совершить те действия, которые этому тигру совершенно не нужны, но нужны противнику, охотнику на этого тигра. Так.